Крутейшим изобретением человечества является текст. Не письменность, а вообще сама идея того, что речь можно разбить на отдельные слова, каждое слово договориться, как пишется и как произносится, и в таком виде передавать информацию без потерь на любых носителях. Человечество потрясающе успешно договорилось об этом, и каждый ребенок это понимает, и эта абстракция в голове не мешает э, следить за мыслью автора. Если вы мне что-то говорите, а я не расслышал одно слово, я переспрашиваю вас это слово, нарушая ваш поток мысли. Вы мне повторяете это слово и продолжаете дальше. Я в голове все ставлю на свои места и понимаю ваш текст. Носитель информации в этой истории не важен. Можно проговорить текст в голове, можно записать его на бумагу, можно прочитать с бумаги вслух, можно записать под диктовку обратно на бумагу, можно написать шрифтом Брайля, э, можно договориться о каких-то сокращениях э, и все равно, если они хорошо продуманы, без потери передавать тот же самый текст, и получатель у себя в голове его развернет, и получит ровно то, что хотел сказать автор. Это просто потрясающе! И поскольку текст не теряет формулировок, не теряет деталей при пересказах и перепечатках, то мы можем еще и какую-нибудь смешную статистику собирать, типа, на сколько процентов англоязычной книги состоит из слова «в» или сколько пробелов в «Войне и мире» и так далее. К сожалению, когда что-то не сведено к тексту, то все гораздо хуже. Мы не достигли такого же уровня, например, со звуком. Возьмите звук к этому видео. Вы не сможете так же легко с помощью какой-то программки посчитать, сколько в нем тишины. Потому что тут вообще сложно опознать тишину. Тут все время какое-то шипение, потому что звук плохой. И это не только шипение из-за того, что я записываю на тапок. Это также шипение, которое добавится потом, когда я буду экспортировать это видео, потому что видео идет со сжатием звука с потерей качества. А к сжатию без потери качества мы пока еще в массе своей не готовы. Казалось бы, ну, чисто технический нюанс. Просто не удалось нам повторить тот инженерный успех, который мы проделали с текстом. С музыки пока вот нет такого. Но это не только технический нюанс. Это влияет на восприятие материала. Это влияет на культуру. Самый банальный пример ⁇ юмор. Я не могу сейчас встроить какую-нибудь шуточку, построенную на том, что в каком-то месте появятся легкие помехи. Потому что вы подумаете, ну это просто помехи технические. Вы проглотите это. Вы подумаете, что э, просто информация плохо донесена. Вы у себя в голове все реконструируете так, как будто бы этих помех нет, и будете воспринимать меня сквозь это. Не заметите. С текстом такое бы не прошло. В тексте вы уверены, что вы поняли слова так, как автор их задумал. И если эти слова содержат шутку, то вы понимаете, что это не какой-то артефакт передачи информации. Это замысл. Я не говорю, что передача дополнительных смыслов через качество звука вообще невозможно. Возможно. Часто в фильмах у человека на том конце провода плохая связь и там какое-то шипение. Или в песне может быть наложен какой-нибудь патефонный звук. Но заметьте, что в таких ситуациях автор всегда должен переступить через определенный порог. Если он сделает слишком маленькие помехи в телефонном разговоре героев, то вы подумаете, что вы просто смотрите не очень качественную копию фильма. Ему нужно сделать их слишком сильными, чтобы вы поняли, что А, это задумка». Поэтому мы теряем в точности. Он не может делать тонкую нервозность этого разговора. Он обязательно должен сразу крупными мазками отрисовать. Еще преимущество текста перед остальными формами в том, что его можно очень точно цитировать. И в культуре, в этикете как-то вот принято, что если ты приводишь цитату, то она должна быть точной. Потому что замысел автора может быть в порядке слов и в чем угодно. Поэтому если ты говоришь, что «это сказал автор», то будь добр, приведи именно так, как сказал автор. Да, существуют многоточия, чтобы пропустить ненужные сейчас куски. Существуют квадратные скобки, чтобы своими словами пересказать какой-то контекст. Но в целом цитаты передаются как есть. То есть, опять же, точность, точность, которой нет у других форм. Вот давайте представим, что кто-нибудь процитировал мне картинку. Прислал картинку и сказал: посмотри, как клево художник нарисовал. Действительно, клево. Автор здорово придумал использовать мало цветов, чтобы отделить светлый задний план от темного переднего. Конечно, это имеет и минус. Коричневый цвет сливается с темно-зеленым, а именно они преобладают в этом сюжете и это только усугубляется крупными пикселями, которые выбрал автор в качестве своего стиля, но зато они придают картине изюминку, а также заставляют зрителя внимательнее ее разглядывать, чтобы додумать детали. Хотя, откровенно говоря, мне хотелось бы больше деталей, особенно в этом черном углу, где вообще использованы только два оттенка, черный и темно-серый. Что вы говорите? Я не должен на это смотреть, потому что это проблема сжатия, а не замысел автора? Но откуда я должен был это знать, если я вижу эту картинку впервые? Или что, картинки у нас только для мемов? Когда я вижу то, что уже видел, и мне не нужны подробности? Или, может быть, я должен закрывать глаза на все плохое и считать авторским замыслом только все хорошее? Кажется, к этому мы и катимся. И все из-за того, что используем сжатие с потерей качества. С текстом все гораздо лучше. Да, бывает плохой перевод. Очень похожая ситуация. Но в остальном, если текст авторский, то текст авторский. И я знаю, что на его основании я могу судить об авторе. Шишкин, без... Точно, пережатые видео. Видео состоит из звука, о котором я говорил в начале, картинки, о которой мы говорили только что, только эта проблема перемножена на много-много раз, потому что нужно еще сильнее экономить трафик, и... тайминга. И мало нам было технических вызовов, тут в игру вступают еще и коперасты. Задумайтесь, для большинства фильмов и телепередач у обывателя нет доступа к эталонному файлу с эталонным хронометражом. Вы не можете сказать в точности, сколько секунд идет ваш любимый фильм, или тем более телепередача. На одних торрентах оно лежит без заставки, на других торрентах с секунды черного экрана перед заставкой, на третьих торрентах начинается ровно, но вместо рекламы вставлено 2 секунды черного экрана. А официальной версии никто не дает, поэтому вы не можете сослаться другу на 26 минуту 15 секунду и сказать «посмотри, как там». С текстом всегда можно сослаться на такую-то страницу, такую-то букву. Ну, хорошо, это устарело, на такой-то абзац, такую-то букву, а с видео, получается, нельзя. Я думаю, со временем люди все-таки выработают такое же отношение к точности во всех остальных форматах, как это произошло с текстом за тысячелетия. И, скорее всего, если вы сейчас творите что-то, что будет интересовать людей спустя века, и творите это в форме музыки, или изображения, или видео, то в какой-то момент возникнет канонизированная версия файла с вашим произведением. И будут канонизированы даже те нюансы, которые вы не считали важными. Продолжительность черного экрана перед видео, формат сжатия эталонной версии вашей фотографии, Теги в файле с вашей песней. Вполне возможно, что когда автор сказки про репку рассказывал ее в первый раз, он сказал «Дед репку посадил» и совершенно не придавал никакого значения порядку слов. Однако так сложилось, что к тому моменту, когда ее стали ну, канонизировать и записывать в виде текста, то сложился порядок слов «Посадил дед репку» и теперь мы тезируем эту сказку именно так. Забавно. И еще вдогонку к тому, что неточность формы не дает делать некоторые виды юмора. В тексте такое тоже есть, если речь о неграмотном написании слов. Неграмотное написание можно принять за ну, ошибочное неграмотное написание. Но, по крайней мере, в тексте можно заслужить репутацию. Можно своими прошлыми текстами убедить читателя, что если ты хотел это слово написать грамотно, для тебя не было бы проблемой написать его грамотно. Но ты написал его неграмотно с умыслом что в этом есть какая-то шутка или какая-то отсылка или еще что-нибудь. А со сжатием видео такого способа нет. По крайней мере, настолько массового способа, который бы знали авторы и знали зрители, что знают авторы. И, ну, в общем, нет. У меня все. Еще увидимся.